Здравствуйте, с вами Максим Степанов, психолог и психотерапевт. Вы смотрите видео из цикла Рак Как исцелиться с помощью мыслей. Как же донести свои цели до бессознательного? Существует ли язык, на котором оно говорит, которое оно понимает? Оказывается, существует. Роджер Сперри, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие, касающиеся функциональной специализации в полушарии головного мозга. В 1982 году открыл, что левое полушарие нашего мозга соответствует сознанию и оперирует словами, цифрами и другими знаками и формулами, тогда как правое соответствует бессознательному и оперирует образами, символами и ощущениями. Затем Тимати Голви пошел еще дальше и предложил, что за каждым из полушарий стоит отдельная индивидуальность человека, левополушарный скептик, который своими придирками и уточнениями может вечно тормозить любое начинание, и правополушарный гений, который обладает всеми необходимыми ресурсами, знаниями, наитием для воплощения цели. Мы приходим к тому, что реализатор наших мечтаний — это правое полушарие мозга, и это свидетельствует о том что правое полушарие непосредственно контактирует с нашим бессознательным. Из-за этого следует, что для того, чтобы донести цели или любую другую информацию до бессознательного, мы должны отправить их через правое полушарие посредством образов, согласно открытию Роджера Спери. Следовательно, язык бессознательного — это образы, Милтон Эриксон, американский психотерапевт практик и создатель эриксоновского гипноза, любил сравнивать взаимоотношения логического сознания и интуитивного бессознательного как отношение глупого всадника и очень мудрой лошади, знающей все необходимые дороги. Всадник уже для того, чтобы добраться до пункта назначения, достаточно просто объяснить лошади, куда надо идти. Вот как он это представлял. Мои родители-фермеры однажды во двор нашего дома забрела лошадь. У нее не было характерных примет и опознать ее не представлялось возможным. Тогда я просто сел на нее верхом и вывел на дорогу. Я предоставил ей возможность самой выбирать путь и вмешивался, лишь если она сворачивала, чтобы попастись и побродить по полям. В конце концов. Она пришла ко двору, жившего в нескольких милях от нас соседа. Он был немало удивлен. «Как ты узнал, что это наша лошадь? Как ты узнал, что она отсюда?» Я ответил, что, конечно же, я не знал, а лошадь знала. Я же только не давал ей свернуть с дороги. Подобно лошади, описанной Милтоном Эриксоном, бессознательно получив четкое представление о здоровье, к которому надо идти и которое необходимо получить, Справится туда и приведет туда вас. До встречи в следующих выпусках.